Итак, у нас сегодня такая тема ⁇ План души отдельного человека на воплощение. Итак, перед воплощением солнечный ангел принимает решение о постройке нужных тел на нужных лучах для их проработки. И рождается схема, я сейчас ее покажу, я думаю, что она понятна вам и так, я просто ее нарисовала, чтобы было легче прикинуть на себя. Итак, у нас есть искра Божья. Где-то она первоначально была в Боге, сидела там у Него на груди, и Бог ее выдохнул. В некотором смысле она сама приняла решение спуститься в плотный мир, в плотный план. И это было в начале очень большого нашего цикла. Мы не знаем, сколько раз мы воплощались. Но речь сейчас идет о той точке, когда наша искра впервые пошла в план, вниз. Вот когда она была на груди у Бога, у нее одновременно было все семь лучей спаянные, они не были разъединены друг на друга. Можно сказать, что это был совокупный луч или совокупный цвет, который обычно белого цвета. То есть он неразделенный был на лучи. И вот когда он пошел вниз в плотный план, то вот эта искра Божья для того, чтобы пройти вниз, она вообще проходила через более плотную материю, трение там происходило. И благодаря этому трению с материей началась, началась первая дифференциация. То есть она стала разделяться на три больших потока. Вот эта вот искра Божья, которая была одним потоком, она, спускаясь вниз, разделилась на три потока из-за того, что она вошла в трение с материей. Это простая физика. И поэтому получилось, что таких монад или таких искр Божьих три типа существуют у людей. То есть вот мы с вами сейчас сидим, 11 человек, 12 вместе со мной, и наши монады принадлежат к одному из трех типов. Ну, соответственно, можно сказать, к одному из трех лиц троицы мы относимся. У кого-то из нас к первому, к, первой, ну, к первому лучу, первого луча, на первом луче монада. У, как у кого-то на втором, а у кого-то на третьем. манада искра Божья. Но мы сейчас такие, какие мы сейчас есть, мы свою монаду не чувствуем, мы с ней не можем разговаривать, не доросли. Это только с нею могут в контакт вступать вознесенные владыки после Пятого посвящения. А мы пока не можем. Поэтому это просто чисто теоретические сведения. Дальше вот эти вот три типа монад, они еще ниже пошли в землю, туда, в плотный план. И что во время спускания вниз в плотную материю они подвергались еще большим трениям. А материя, потому что сопротивляется, она ведь плотная, а в нее что-то входит. А по космическим законам и по эзотерическим законам свет очень твердый и плотный, а материя как раз мягкая и уступчивая. Все наоборот, чем мы с вами представляем. Поэтому, когда твердый свет внедряется в материю, то у них возникает, ну, я не скажу, что борьба, но, в общем, сопротивление материи происходит серьезное. Ну, и происходит такое трение. В результате этого трения вот эти вот три типа манат были вынуждены разделиться на семь. Вот мы на других уроках, на третьем уровне, мы будем говорить, почему на семь. А сейчас пока давайте просто примем, что теперь они разделились на семь. Они одновременно являются и тремя, и семью. Но вот сейчас они более-менее разделились на семь. И эта душа, посредник, промежуточный, она все еще находится не в физическом плане, а еще в более-менее тонких планах. еще там, где душа может с духом разговаривать. А дальше вот эта душа, ее еще в эзотерике называют строитель или, ну как бы ответственный менеджер который или архитектор. Нет, архитектор, конечно, это единый бог, но это подрядчик, что ли, я не знаю. Ну, в общем, тот, который реально будет строить. Пока что он получил план сверху, а теперь вот он будет строить. И теперь душа, получая, получив план от своей монады, с которой она всегда в контакте, она будет строить нам тело. И вот тело она нам будет строить, разделенное на 4 различной плотности оболочек. Самое плотное это физическое тело, которую мы с вами видим и пощупать можем, глазами увидеть. Это физическое тело. Потом эмоциональное тело, астральное тело, ментальное тело и личность. Это для нашей души проводники. Через них душа может действовать. надо через них может действовать. А без них ни надо ни душа не могут ничего творить. Они не могут даже ходить. Они остаются голой идеей. Поэтому и ей нужны в вот душе вот эти проводники. И поэтому каждый, кто из нас сейчас вот сидит и слушает, имеет... Монаду, относящуюся к одному из трех лучей, душу, которая относится к одному из семи лучей, и выстроены эти тела.